Незадолго, буквально за несколько дней до этой съемки, я хотел начинать вот так. Кажется, карантин подходит к своему логическому завершению. Свобода! Свобода. Но... Не так. Сталося... Як божалася, и говорят на Украине. Не тут-то было. Свобода имеет цену. Известное крылатое выражение. Как там у Геоте лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Закончится любой карантин. Закончатся всякие испытания. Испытания это и есть цена которую мы платим за свободу. В самой страшной тюрьме, в одиночной камере, в самых страшных стесненных обстоятельств различных нашей жизни у нас есть то, что не может отобрать никто, никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах. У нас есть свободная воля, у нас есть свобода выбора. Как верующий человек, я для себя знаю, что самой главной свободой является свобода от греха. Потому что грех это и есть корень любой несвободы. Это и есть, собственно говоря, сама не свобода. Познайте истину, истина сделает вас свободными. Знаете, кто это говорит? Ну, понятно, почти. Все, даже те, которые не читали Библию, скажут, это из Библии правильно. Но кто это говорит? И о какой свободе идет речь? В связи с этим вспоминается одна история. Король Фридрих Великий шел по улице своей столицы, и навстречу ему шел слепой старик. Фридрих нечаянно задел его. Извинившись, он из вежливости спросил, «Скажите, пожалуйста, а кто вы?» «Я король!» – гордо ответил старик. «Король? И над кем же вы, король?» – вежливо спросил его Фридрих. «Над самим собой!» – гордо ответил старик. «Быть королем над самим собой!» Пользоваться свободой выбора, пользоваться нею правильно, что может быть лучше. В пору моей молодости был такой фильм, который посмотрел почти весь Советский Союз. Это сладкое слово свободы, там как раз о том, что любая свобода имеет свою цену. Это я к тому, что воспользовавшись своей свободой выбора, давайте... Потрудимся узнать, что же именно делает нас свободными от греха. Какая истина? И познайте истину. Истина сделает вас свободными.